вам прочту без очереди. Просто вспомнить солдат, которые рядом были, бойцы были с четырехклассов образованием в основном. И стихи они могли понимать наверное, только очень простенькие. И в то же время хотелось, чтобы это были стихи. Вот маленькое стихотворение вам приведу пример, если позволите, раненый. Теплый дух идет от печки красной. Из открытой перцы добрый свет. Тихо, мягко, чисто. Все напрасно. Ни черта ему покоя нет. Он еще живет в угаре боя. Немцы ищут воспаленный взгляд. И в глубок закованной рукою Держит он незримый автомат. Загремит в печурке Сук сосновый, ветка треснет. А сержанту кажется, что снова он идет в атаку впереди. И президент сан ротовской палатки на ветру трещит, как пулемет. А сержант крепит пора, ребятки, через ров одним броском вперед. Не отходит от него сестрица, просит милой тише, но опять он кричит. И вырваться стремится, и ничем сержанта не унять. Уж она и лоб ему рукой угладит, и боюкает, как мать. Отойди, оставь его в покое, не мешай сержанту воевать. Если б в этот миг слетать могла ты, за льбу, где бой кипит урва, увидала б, что его солдаты выполняют все его слова. Ночи трубят, трубят поход. Вернусь, сказал солдат, и он придет. Сквозь, сквозь пламя дым и гром всегда вперед. Но в свой родимый дом солдат придет. Текут рекой закат, со за взводом взвод. Но слово дал солдат, и он придет. Хоть он давным-давно письма не шлет. Ты повторяй одно, Солдат придет, Продлится долгий путь, И день, и год, И все ж когда-нибудь Солдат придет, Вот станут дни теплей, Растает лед, Не запирай дверей, Солдат придет.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 Поздравь, любовь моя, я младший лейтенант. Редеет Бог, чадят пожарища, А я вернусь невредим из огня. А если с здесь придут мои товарищи, Ты среди них тогда найдешь себе меня. Значит, э, я в лесу. Ну, значит, длинные истории песни рассказывать неинтересно. Написано в 1954 году для э, Володи Сухобокова, режиссера, которого уже нет, э, для фильма Ночной патруль э, и для Марка Бернеса, который должен был ее э, петь. Марку э, песня понравилась. Он говорил, я курки, я забор бросал в океан. Хотел все с ну, я работал, значит, на студии у Меня, вроде как, очень любили. Значит, как вам уже здесь рас рассказывали, в общем, лет 15, наверное, русский текст песен в дубляжах. Вот. Везде был мой, но часто очень фамилию не ставили, я не настаивал, вот. Чтобы, как говорят, не засвечиваться особенно. Но студия была консервативна. Знаете, как в кинематографе, если один раз кто-то удачно сыграл бандита, вот так он и будет бандитом до самого отбоя <coughs> ну, во всех картинах. Ну и значит так и считалось, что я, значит, автор э, поэт переводчик. Вот хотя мне здесь хорошо. Как говорят и музыку его, да? пригласить самых лучших, так сказать, какие у нас есть, ну кого там, значит, Левашин. Андрей сказать, да, Андрея это хорошие люди, они написали песню, Марк ее спел, и никто ее, в общем, никогда она из, из фильма не, не шагнула. Вот, а моя, значит, отвергнутая, песенка была опущена тут же по гитарам, по компаниям, и скромненько, но продержалась аж по сей день. Вот, а первое издание, ну, я, значит, за моей спиной в этой книжке, значит, существует. та да да да да, -да дам я в веселем лесу, Березовый сок С ненаглядной пивуньей В столу ночевал Что имел, потерял Что любил, не сберег Был я смелый, удачлив а счастья не знал И носила меня Как осей листок Я менял города И менял имена Задышался я пылью Заморских дорог Где не пахли цветы Не блестела луна И курки я за борт Бросал океан Проклинал красоту Остров и морей И бразильских болот Малерийный туман И вино и тоску в лагерей зачеркнуть бы всю жизнь И сначала начать Прилететь к ненаглядной Белунье моей Да вот только узнает ли Родина мать Одного из пропавших Своих сыновей Я в лесене в лесу что-то такое, чего вы не, не знаете, офицеры каждый год повторяю несколько раз эту картину. Я, конечно, очень горжусь, но мне, естественно, хочется вам показать, тем более, что времени мало, хочется вам показать что-нибудь такое, чего вы еще не видали. Да. Ну, что у нас теперь уже идет дальше? Чайки, березки, это стихотворение. Это послевоенные, значит, Да, послевоенные. А? И на этом кончается война, да? Будет или ты не будет. А что ли надо? Будет во втором. Так, Да, да, да, Что ты не рада от любимого Дали. Ведь, что время быстро промелькнет, Разгромим врага своей страны. Лина, да ворот Берлина, полк дойдет, А там лежит конец войны. Загорелый, утомленный, С автоматом на ремнях, в гимнастерке пропыленной И в пехотных собаках Милый твой по улице пройдет По садам, где демон давно длинно В сумерках твой старый дом найдет Постучит в твое окно Если ж землю обнимая Ляжет с пули в груди ты плачь о нем, родная, и домой его не жди. Пусть другой вернется из огня скинет с плеч военные ревни. Лина, полюби его, и как меня крепко, нежно обними. Она шла просто без... у меня, вот видите, отчего я, я ей горжусь, как вы убинули, Что нигде не изданные, не напечатанные, так сказать, никому не известные так сказать, стихи и песни. И по тем временам, когда это было небезопасно, вот, шли как-то своим ходом значит, песенки и некоторые стихотворения. Может быть, еще будет время прочитать что-то вот, из этого. И также Илина, пусть вот, Мне казалось, что она уж очень просто примитивная Но, понимаете, ощущение жертвенности в ней. Это раз. И, и, и то, чтобы что наши девушки, наши невесты, чтобы они не оставались черными вдовами, когда нас не будет. Потери в были, ребята, жуткие, должен вам сказать. Вот, так что очень серьезное предположение, если, если землю внимание, Это многим пришлось. Вот, так что вот таким вот образом. Так что у нас с тобой еще есть? Малюсики, малюсику? Нет, еще это... чайки, а, чайки, березки. А? Скользит тропа. Скользит тропа <связывая> а это туристская песенка, а, с таким грустным префрендом. А, пока есть деньги, я турист, а деньги вышли, я опрашивать. Поскольку значит, эта тема мне показалась милой, то да я сочет, ребята, не очень хорошо. А по Извините, буду заглядывать в шмаргалку. Надеюсь, что вы я, все равно двойку не поставите. Скользит тропа среди камней, Мелькают волны в ритме румбы. Качует племя дикарей, Лихое племя фамбы-умбы. Качует племя дикарей, Лихое племя фамбы-умбы. Мой хлипкий шаг похож на твист, Скольжу по горкам, по оврагам, пока есть деньги. Я турист. А деньги вышли. Я бродяга, пока есть деньги. Да я турист. А деньги вышли. Я бродяга. На почте спер бумаги лист и написал домой бедняга. Еще в субботу. Я а воскресенье я продяда. Все смотрим, я был турист, а в воскресенье я продяда. А Явившись горем пополам, Заходим мы в приют туриста, Отряженным хлебом по 100 грамм, А лейнам Ромовым по 300. Я не лицом, но сердцем чист Да, вот так Я не лицом, но сердцем чист В моей груди, гудит отвага Еще в субботу я был Турист, а в воскресенье я бродяга, пока из день я бурист, а деньги вышли, я бродяга.